Здравствуйте, меня зовут Кузнецова Дарья, преподаватель компании ⁇ Каунт ⁇ В октябре 2016 года была выпущена новая редакция 2.0 программы ⁇ Бухгалтерия для Украины ⁇ которая была развитием редакции 1.2, разработана на современном интерфейсе ⁇ Такси ⁇ и содержит ряд нововедений практически во всех подсистемах учета. Сегодня мы поговорим про переход. «Бухгалтерия для Украины. Редакция 1.2. Релиз 44.2». Вот такой вид у нас имеет «Бухгалтерия для Украины. Редакция 1.2». Сейчас мы посмотрим с вами текущий релиз. Нажимаем «Справку о программе». Текущий релиз у нас «Бухгалтерия для Украины» редакция 1.2. С выпуском новой редакции 2.0 было объявлено о планах поддержки предыдущей редакции 1.2 до конца сдачи отчетности за 2017 год, то есть до конца апреля. Все пользователи бухгалтерии для Украины» редакция 1.2 могут перейти на новую редакцию 2.0 в рамках текущей технической поддержки. Пользователи проф версии при наличии действующего договора ATS, пользователи базовой версии бесплатно. Итак, запускаем с вами 1С предприятия в режиме конфигуратора. Переход на актуальную версию осуществляется обновлением версии 1.2 на версию 2.0. Для этого мы заходим с вами в конфигуратор. Версию текущую мы с вами посмотрели. У нас релиз 1.2.44.2. Обязательно перед обновлением делаем выгрузку информационной базы. Сохраняем информационную базу. При обновлении, переходе на редакцию 2.0... Учетные данные полностью сохраняются. И пользователям у которого установлена старая версия, необходимо предварительно выполнить обновление до актуальной версии редакции 2.0. Итак, выгрузка информационной базы завершена. Получить обновление вы можете на портале 1s.eu. Заходите под своим пользователем и паролем. Выбираем сервисы обновления программ. Скачать обновление программ. Выбираю типовые конфигурации для Украины. Уголтерия для Украины редакция 2.0. У меня проф-версия, поэтому я выбрала этот пункт. Самый последний релиз редакции 2.0 это 2.0.8.3. Здесь мы видим, что на этот релиз мы можем перейти с релиза редакции 1.2.1.2.44.2. То есть так как у нас текущий 44.2, мы можем перейти на редакцию 2.0, на релиз конфигурации 2.0.8.3. Скачиваю дистрибутив. Рекомендация по переходу на редакцию 2.0. Мы рекомендуем переходить, когда закроется период. То есть, например, это может быть квартал, год, месяц. Закрыли период, вывели все результаты, и тогда переходим на редакцию 2.0. Скачиваем обновление на портале 1С. Если вы не зарегистрированы на портале 1С.ЕУ или же по каким-то причинам не помните пароль пользователя, как это часто бывает, вы заходите на наш сайт account.kyu.ua в раздел «Питрынка» «Заявка на оновление». В заявке на оновление заполняете необходимые данные, Регистрационный номер программы, конфигурация, бухгалтерия для Украины, редакция 1.2 пишите. Текущий релиз, последний, пишем 1.2.44.2 в нашем случае, в вашем может быть другой. Выслать одним архивом, указывайте имейл, на какой будут отправлены обновления. Дополнительно можете написать, что это переход переход на редакцию 2.0 и отправить Итак, файл обновления у нас уже скачен Вот у нас архив Мы его распаковываем делаем и завлечь папку Извлекается наш файлик вот он у нас в папке загрузок. Мы открываем папочку, запускаем файл, файл setup.exe. По умолчанию устанавливаем его в каталог шаблонов обновлений. Так, файл конфигурации успешно установлен. Заходим в конфигуратор. Копию мы с вами уже сделали. Нажимаем конфигурация. Поддержка. Предварительно у вас должно быть открыто дерево конфигурации. То есть, возможно, вам придется нажать конфигурация, открыть конфигурацию. Если уже дерево открыто конфигурации, нажимаете конфигурация, поддержка, обновить конфигурацию. Выбираем пункт «Поиск доступных обновлений рекомендуется». Нажимаем «Далее». Искать в текущих каталогах шаблонном обновления. Вот наш путь каталогов шаблона обновления, куда мы установили шаблон. Далее, выбираем релиз 2.0.8.3, он у нас доступен. Нажимаем готово. Порядок обновления, описание, продолжить обновление. Выполняется обновление конфигурации поставщика. Итак, мы переходим с релиза 1.2.44.2 на релиз бухгалтерии для Украины, версия 2.0.8.3. Обновление может занять продолжительное время. Загрузка конфигурации. Выполняем обновление конфигурации. Обновить конфигурацию базу данных. Дан. Сбор служебной информации высветилось окно изменения в структуре информации конфигурации измененный объект нажимаем принять принимаем изменения Обновление закончено. Закрываем конфигуратор. Запускаем 1С в режиме предприятия. Уже меняется внешний вид заставки. Выполняется обновление версии программы. Это может занять длительное время, в зависимости от вашей базы. Конфигурация успешно обновлена на версию 2.0.8.3. Изменился у нас интерфейс. Но если мы посмотрим в справочнике, например, контрагенты, у нас сохранились данные о контрагентах, справочники, номенклатура. У нас сохранился справочник номенклатуры, названия все. Ну, можем посмотреть, что у нас по документам. Вот наши документы поступления товаров и услуг. Вот наша операция закрытия месяца. На закладочке главное есть наши организации. Обновление прошло успешно. После того, как мы перешли на редакцию, при повторном запуске 1С в режиме предприятия у нас появляется окошечко ⁇ Легальность получения обновлений ⁇ Нажимаем ⁇ Я подтверждаю ⁇ Легальность обновления ⁇ Так, мы перешли на редакцию 2.0. Посмотрим информацию в программе. У нас бухгалтерия для редакции 2.0. Релиз 2.0.8.3. Удачи вам в работе. Всего доброго.